Добро живет в каждом бьющемся сердце Оно на всех языках говорит Туда легко открывается дверц, Частицу добра в себе каждый храни Его найдешь в рассказе ребенка неторопливым полете птиц В улыбке чистой, смехе звонком Оно не знает Смехутка, да урожай в сердцах у мамы с папой, А на улыбках и веселых шутках, По машинам своим ахнаты лапой Но что бродюк зовут не умеет? Вместе любовь, и каждый это не выбрать не свои ладони, И поделись скорее заботой чуткой. Ведь этот мир прекрасен и огромен мы сделаем